Я звезда! Так, фух, переделали, неужели мой. Я звезда! Мой батя и депутат! Всем привет! Так, туки-туки! Я звезда! Что вы тут забыли? Это мой дом, свалили отсюда. Кого? Это мой дом. Сфига это твой дом? Я звезда! Какой мэр? Мэр моя тетя, но она крякнулась, поэтому я. И что, он это, это что за бомж? А О, боже, это это что э, такое? Ты кто такой? Помогите, у меня звезды, у звезды горит ноги. Что? Это что? Сухарь, это а, Сухарь, это Сухарь. Сам ты сухарь. сухарь. Это так, Сухань. Подеремся. Даже я слышал, не драться. Так, даже я знаю, что его зовут. Он, я даже не я не услышал, что его Сухань зовут. Сухань. Так. Ты. То есть от слова Сухарь. Сухарь, Сухань, ты вообще. Кто такой? сам себе себе Я Не слышал я Не слышал городах? Ты, я, я слышал я о кипер. я слышал Кипер что так, вышел я быстро от места секретаря. Вышел, вышел наглец. Вышел. Ха хамло трамвайные, амод трамвайные. Давайте лучше выйдем с Мэри, давайте а выйдем что, с Мэри. Выйдите из моей Мэри. Выйдите, бриз, бриз, бриз. Меня зовут Олег, а я звезда. Меня зовут Али... Адриан, я звезда. Это я звезда, ты я мэр. Ариан, мэр. Я звезда, ты мэр. Я мэр звезда. Я да звезда. Хватит, я на Может, руку. Анна Тверкает? Кайф... Что? Так, стоп, ты вообще кто? Рассказывай. Я... Ты? Я, я племянник Натали. Ну, да, Так, Натали тетушке. что сейчас? Она уже умерла? Да, она померла. И все ее наследство перевелось мне. То есть вот этот вот дом. Ну почему, почему Нет, здесь живет какой-то бумаж? так бомж? Не передается. У нас не монархия, у нас демократия. Все по выборам. меня. Да, это ее собственность. Адриана, нет. Не это не ее собственность. Это, это, это ее мэрия. собственность. Мэрия, это да. Мэрия. Мэрию забираю второй, буду... второй этаж мой. Нет. Так, второй этаж, это мэрия. Нет, это первый этаж мэрия. Заход... Олег, на второй этаж. Здесь какую-то... Я не что знаю. Так, уходим с, мэри... с моего этажа. Это так, мой этаж, я... Я, я, я, я, я в суд на тебя подам. И я на тебя в суд подам. Я на тебя в суд подам. Я могу тебе обеспечить там домик, вон, мне когда строили, но я уже не нуждаюсь в домике. Что-то это мой губ. я у тебя а, его равно... Так, продум... смотрите, вот здесь дом, видишь, строят. Ну, да. Только за... А, а, так, со сколько? М так, 500, давай 500 мы умножим. Умножим на... деньги пропадают. 128. ну ты мне должен буквально два стака по 500. это 128 тысяч. Ой, ты да нашел чем, нашел, держи, пожалуйста. Дайте покушать. Да, Еще есть. Я не... А я еду, а -а -а. я еду продаю, можете еду, я можешь аккурат. купить. Вот, а -а -а. Это... ну все, вам бом не даю. Да, наверное, ну, может, если ты имеешь свой вот эту лопату мне свою отдашь, я тебе обеспечу двумя остаками жареные курицы, свинина. Так, ну пока здесь ничего, я скажу нашему Нину, чтобы он достроил. Хорошо, чтобы завтра был готов. А это так, что за часы? Так, во-первых, так ничего, это часы и дней наших. Ясно. смерти Восемь Ура! Ура! Вы все крякнетесь, я заберу ваши наследство. Что за наглой? В этом городе все крякнулся, понимаешь? Так шо не надо тут, Так, о, Нину, привет. Эй, ты Нину! Ты должен мне дом. Построю потом. Сухань. Сухань. Я потом а завтра жду. И что ты тут забыл? У тебя такая класса. Боже, ваши наглые люди меня уже задрали, бить. Да-да-да. Путешественник. Ну, кажется, своё, броня странная. У меня злотаунна и наша собственная броня. А у меня, да, кстати, у меня у очень у меня сильно броня, броня на нее похожа. Так, пойдемте в ЛБ поиграем. В ЛБ. Ой, мне рассказывала тетушка про это. Ты ваша ЛБ. Заходим. Тю... Так, не толпимся. Кто тут такой? Посмел без меня тут что-то сломать. ну дали забор быстро. Ой, я, я, я... Забор мне. Так, мой батя, бот... Мне еще Заходим, рассказывали доходим. про какого-то слепого Габриэля. Ну, есть. Надо, Надо а на игры, Вы Надо здесь. Драться. Мы здесь деремся. Кто последний, тот выиграл. Ой, кто последний? Кто первое место? Первое. Короче, деремся до трех мест. Все. За Знаете, карту есть, мне пожирайте, выходит. Пожирайте. Ай! Пожрать. Нет. Кто ты... за слепой мужик? Да <смех> не, не ты слепый. Вот это вот. Зачем Давайте его дискредицируем. Диск... Диск... Диск... Ой, Так, меня... все. Единственное. мне курицу В честь игры, потому что. Потому что так и можно и накопить. Так, насчет 3 мы начнем игру. Один, два. Уа, три. Разносим всех! На я туфигу. считаю вы офигели. А, да? Еще? Я че знал? Я не Есть. знал это. Чем? Я считаю. На счет три, еще раз вы меня ударте своими тупыми, запрещу вообще этот огонь в городе. Вот я согласен, меня Считали уже просто меня так избивают Меня просто так сбивают. Так, на счет три. Я стой. считаю. Стой. Надо, надо, надо... Всё, всё, всё. Раз, да хватит за мной ходить, хамло, трамвай. Два, на. три. Да, не поднимись. Я звезда, мы не куда? Я звезда. Звезд надо в последнюю очередь прибивать. Стой, Марина, давай. Меня обзор. убили, ах он. Ой, даже мэр признал, то, что я звезда. Видите, насколько я популярите. Я звезда. Мэр, Просто мэр. Звезда звезду видит. О, ну тогда ладно. А тогда. Ах, ты, ах ты! О, что?! И все замолчали? Да! Вот Убила. Ой, привет, а то... Моринет. Ой, сердечко. Так, где этот старый дед? Пошёл в... ...помой. Так, а я пока посорю за обоёбну. Минус что дедуля. Минус... Дед. А, ...габриэль. О! Слепой Габриль? Осталось четыре человека, три человека. Это Баринет, Адриан и я. Я, не, я если что за награду не учитываюсь. А, ну значит у меня может быть второе место, у меня может быть или первое. Я место. просто играю. Слепой, слепой Дэд покинул игру. Я тебя сейчас огрею. Да Остался получается я только и вот этот. Да и все. Первое место, поздравляем тебя. Первое черный... место, второе. И... Ура, мое первое место. Третья, я, третий я, звезда. я звезда. Горит... старый. Дед старый. Ван давайте еще. деду не дадим, давайте мне дадим. дадим. Давайте мне дадим. Есть новенького те тоже, дам награду пчелу. Ура. Ящик пчелки. Так, ждать Ура. меня, не ходить в морю. Ура, Маринетта, на первый охраня. раз победил. Можно зайду инколы? Нет. Тут нельзя. Так я тоже защищу, где монетка? Окей. Окей. У вас охрана такая странная. У нас самая лучшая охрана. Не Вообще-то я звезда. Я путешествовал по в может быть, депутат. Знаю, что... Звезда рано и поздно падает. Знаю такое. Звезда никогда не падает. Она горит весь за триллиарды лет. Если ты вдруг не знала, звезды не могут упасть, скоро, потому что. Скоро, скоро, звезды, падают, звезды не могут падать, потому что звезды это сол. Звезда... Это... Так, первое место. Ты держи. Второе место. Ты. Держи. Если там, где попадется оружие, мне скажешь. Так, третье место ты и вот тебе мне ответили. подарочный утешительный ящик Маринка, давай откроем. вот докажи я же мой докажи же то что звезды не падают это ты как я тебя там я никогда не упаду нет я про другое то что я про то что тут говорят то что звезды могут упасть звезды а, это, ну, с... они... это Солнечные системы. это солнечные системы такое же как солнце а У меня есть у меня такое Маринка, у, у меня тоже пара обуви у меня тоже пара обуви. У меня ж никаких. Ну, ты что, наглый дед? Я тебя сейчас отпинаю своим веером, помнишь? у нас у всех О, пара. Ты обуви. что, шалел вообще? У, у, всех пара тебе... да? ну, у меня пара не... обуви. Да? Да ну, хватит дед. меня бить, дед наркоман. У меня пара обуви, опять как тот раз. У меня тоже. Я... У меня такая броня есть. У меня пара обуви, ну Короче, какая? Ой, а дай ко мне вот эту обувь. О, ну это, да-да-да-да-да, вот это. Вот, спасибо, нет. Две тысячи. Да никого, все вроде обеспечены ботинками. Так, нам <проб> скоро надо будет вот ехать в э, Богат Сити. Б... О, вот можно с Зой вами, можно с вами. Можно. Зоя себе приезжала. Угу. И страхой, который там живет. Мне кажется, я один пойду. Вы останетесь в городе. Эх, а мой байземент, э, депутат. Так, все, я... ко мне не ходите, я занят. Идите гуляйте по городу. Ну ладно, Маринка, поши в шахту. Хорошо, а я пойду, короче... Это а что мне делать? Я пойду... С... Пойду свой дом. Пойду закажу с... доставку этой... вещей. А Раз а Нина не будет сегодня обустраивать мой дом. Фундамент. А где кирку купить? Какой а фундамент? У нее. Вот Дай фундамент, тебе... это дом. Мне надо ой. еще Не. надо. Мне надо тебе еще голову. Строить. Вот голову построй, я доставку закажу, ой, одежды. Ой, эти теперь... постройки. Да, да.